Компания «Мегатехника» – простой путь к чистоте. Последние годы петербургская компания «Мегатехника» активно занимается созданием эффективных и безопасных технологий в сфере обращения с медицинскими отходами. Одним из наших проектов является организация участка по обращению с отходами классов Б и v В в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге. Ширина участка составляет 5 метров, длина – 18, высота – 3 метра, общая площадь участка – 90 квадратных метров. Диапазон рабочих температур наружного воздуха составляет от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия. Участок спроектирован с учетом санитарно-эпидемиологических требований по принципу разделения грязных и чистых потоков. Внутренняя отделка выполнена из долговечных, устойчивых к воздействию влаги и дезинфицирующих средств, легко поддающихся уборке, материалов. Грязная зона оснащена четырьмя установками для обеззараживания медицинских отходов «САМОТ», суммарная производительность которых составляет порядка 1700 литров в час, и «мойкой для контейнеров». В грязной зоне установлена автономная приточно-вытяжная вентиляционная система производительностью 300 кубических метров в час. Чистая зона включает комнату для персонала, санузел и душевую. Оснащена вентиляцией производительностью 100 кубических метров в час. Дезинфектор-деструктор «Самот» производство компании «Мегатехника» — это оборудование, осуществляющее обеззараживание и изменение внешнего вида медицинских отходов в едином технологическом процессе. Потребность Института травматологии и ортопедии имени Вредена в оборудовании для обработки медицинских отходов обеспечивается четырьмя дезинфекторами-деструкторами «Самот-250». Установка оснащена удобным загрузочным люком диаметром более 1 метра. Рабочая камера одной установки вмещает до 420 литров отходов. Установки Самот имеют развитую двуступенчатую систему фильтрации и дезодорирования, предотвращающую распространение неприятных запахов и вредных веществ во время процесса, что обеспечивает выполнение требований по защите окружающей среды. Все узлы дезинфектора-деструктора установлены на подвижной платформе, что позволяет при необходимости одному человеку легко передвинуть оборудование. В Институте травматологии и ортопедии обезвреживание медицинских отходов проводится аппаратным методом. Дезинфектор-деструктор Самод – это эффективное, надежное и высокопроизводительное оборудование. Данная установка достаточно легкая в эксплуатации, оснащена рутинными методами контроля – химическими и биологическими индикаторами. Еще одно достоинство данной установки – это компактность. При этом проводится одновременно и обезвреживание, и деструкция потенциально инфицированных медицинских отходов. Для бюджетных организаций выбор оборудования для аппаратного обезвреживания связан с экономическим фактором. Данная установка САМОД – это предложение отечественного производителя, оптимальное по соотношению цена-качество. Использование данного оборудования позволяет нам с минимальными затратами провести выполнение санитарных правил по обращению с медицинскими отходами и обеспечить предотвращение загрязнения окружающей среды медицинскими отходами.